Говорят, что все новое – это хорошо забытое старая Производитель строительных материалов из Екатеринбурга, завод Пластблок подтверждает это утверждение. Так, абсолютным хитом среди застройщиков, использующих полистирол-бетон, уже несколько лет является так называемый «мегаблок» – нечто среднее между популярными легкобетонными блоками и стеновой панелью, мода на которой, казалось бы, осталась в прошлом. «Мегаблок» взял от панели скорость монтажа и экономию на растворе, а от стандартного блока – возможность распиловки под любую форму фасада и ровнофасады стен. Заменяющий 15 стандартных мегаблок из бетона весит всего 250 килограммов, что позволяет обходиться при строительстве без тяжелой подъемной техники. О других преимуществах мегаблоков можно узнать на сайте производителя plastblock.ru и по телефону в Екатеринбурге 288-5291.